Всем привет! С вами Суперсоник. И мы сегодня будем делать реакцию на посты Минифантика. Поехали у двумя клоунами Пляж, на котором я купался летом. Ребят, что не видно картинок, через VPN тоже не будет работать. Сейчас такие санкции. Еще одна нестроеная завошенная здание. Только они на бок. Ничего не видно на Хочется посмотреть. Не видно, короче. Давайте посмотрим еще. За это время я нашла четыре цепь. Первая якорная цепь. Вторая якоренная цепь с крюком. Третья метровая цепь. Четвертая цепь для ворот. Интересно. И вызел Арктура Соткин. Лови подарки от меня. Так. Артура Сокину и надо. Подожгли пивной завод в Одесской области. Ого. Да, и друзья, напоминаю, для того, кто мне пишет, сделан на моих видео, реакцию, пожалуйста, я категорически не буду делать реакции на ваш видео. Почему? Если это авторские права, то это не значит, что видео могут заблокировать или полностью канал. Если там подтвердить свой личный акт, то... YouTube может разрешать использовать такие материалы, и это никак не повлияет на блокировку канала. Ладно, давайте читать дальше, иначе я могу получить уведомление, как жалобы авторские права. Ну, он может, конечно же, но не будет влиять. Пожалуйста, не заставляйте меня нарушать правила. YouTube. У юзера Тула Сокина исчезло на видео на YouTube, Так ему и надо. Вот так выглядит запрошенный участок на даче у меня. Он находится недалеко от моего участка. Минифантик, Попробую это в следующем видео показать э, все картинки, где ты делал посты. Как вам такой редкий фольксваген? Что это? Мой ответ. Нет. Сам иди делай. Сьюзер Торосокинг. Лави страйк. Полиция или ютуб в теле. Супер Суперсоник Сид. Я рекордин 2003 Мэни. Минифантик 2008. Еего. Мы персонажи из мультфильма Ледникова Бериот. Ледникова Первод, мой любимый мультфильм. Новый альбом группы Smoking Remembors. Люди Артур Санки не видео за нарушение правил сообщества. Круто, Минифантик Так и надо. Артур Сокина. Пайпер и Джанет новый музыкальный альбом Smoking Remembers. Уважаемые друзья, подписчики моего второго канала, хочу напомнить, что на моем канале редиские не будут выходить реакции на ваши видео, в связи с нарушениями не мертвых. на ваши видео я боюсь снять, чтобы не шутся не стать скандалом самого канала, ведь ваши могут, ведь ваши видео могут быть защищены авторским правом, и поэтому мне неохота охота делать реакции на ваши видео. Кроме перезарядки стрельбы с автоматов, пистолетов, нрков, перезвучек, которые не защищены от авторских прав. В видеоиграх по типу Стэндов 2 и Бравл Старс и Мортал Комб. Кому эта информация понятна, с вас лайк. Опа. Миска Smoking Я открыл свой канал основы канал на YouTube. за нарушение прав сообщества и авторских прав. Жалко. Ребят, я вырезал фрагмент видео, потому что там мне помешали снять. На моем основной команде невозможно выкладывать видео за нарушение права сообщества. Теперь видео будут выкладываться здесь. Понятно. Ну, здесь были все посты мини-фантика, которые я прочитал. Вам, всем спасибо за просмотр, всем пока.